когда вы выберете торги? Для выбора мультиключа вы можете обратиться в любой удостоверяющий центр и приобрести самую расширенную версию. По сути, ваш выбор определяется площадками, на которых вы собираетесь участвовать. Разные ЭЦП идут на определенное количество площадок. Если вы хотите участвовать в торгах активы госкорпораций, то в большинстве случаев ключ не требуется, и вы можете приобрести объект без ЭЦП или вам также может подойти ключ с торгов по банкротству. Если вы планируете приобретать объект с торгов на себя, то и ЭЦП вы оформляете на свое имя. Если вы собираетесь участвовать в торгах от имени клиента, то удобнее для вас приобрести ключ сразу на инвестора, так в дальнейшем вы избежите лишних хлопот с документами.